Всем хайшки, дорогие друзья, меня зовут Дэн и Слюс Деймс. Где Games". ты? Прости, я облажался. Спаси меня, мой сказочный принц. Ага, я тебе устрою сказку. Бегом, я в больном зале, за двором. Не опоздай на танец. Всем, хайшни, дорогие друзья. Дур... Всем хашни, <свеч> дорогие. <свеч> так блять! Всем хайшки, дорогие друзья, меня зовут Дэн, канал Axelis Games Мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 4 ремейк Мы пробежались по замку, устроили ни хреновую огроменную заварушку Победили тролля, сбросили тролля э, в, в пучины ада Черные-черные непроглядные пучины И спасли Эшли, теперь Эшли нам доверяет, и вроде бы как у нас с ней все хорошо То есть мир, дружба, жвачка Ой, там что-то есть да Опять желтая трава, а где зеленая? Зеленая трава будет? Травку зеленую дай, пожалуйста Материалы, писеты. Материалы, писеты, писеты, материалы. Материалы, писеты, писеты, материалы. Я зеленую траву видел только в начале игры. И все. Куда идти? Так, вот он сказал, за двором. Значит, сюда. Но двор, кстати, очень амбициозно сделан. Вы только посмотрите, сколько здесь строений всяких разных. Так, патроны для дробовика подъехали. Приятно. И даже граната есть. Я слышу, что там кто-то рычит. А, нет, нельзя. Эшли, ты еще Пригнулась пониже, чтобы взять у меня... О, я был с той стороны Кстати, о птичках Это мы сделали нехреновый такой круг Потому что она вдруг решила от нас сбежать Надеюсь, теперь она от нас никуда не уйдет И мы будем до конца своей игры охранять ее Ворона, ебаный сыр Послал как-то бог вороне кусочек сыра Знаете такое? А ворона сыр взяла? Клюв открыла? И сыр потеряла Потому что что? Нехер щелкать лицом О, еще Ага, ты там в кого кинулась, подла. Забирай побру. А, гадюка, гадюку Забирай гадюку а, Интересно, а можно ее съесть? Чудесно Блять, собака! Что ты убежала от меня? Подожди. Есть еще? На самом деле, вот в этом лабиринте цветочном можно... Да, ⁇ баный сыр! на глазы потрепали Где он? Я же его слышу. Я тебя вижу, маленькая фигурка Салазара. Правда ведь похож на него? Так, ну патроны это хорошо. Нам бы вообще нужно как-то отправиться к торгашу и отремонтировать свое барахло. Возможно, что-то улучшить, приобрести. Не сюда. Так, эту часть лабиринта мы обошли. Есть еще вот это. Ну-ка, давай наверх. Так. Значит, сюда нужно было. Смотри, развеялись флагштоки. Один Ой, есть. Смотри, флаг Замечательно. Надо найти. Один вот тут. Значит, нужно в принципе просто наверх подняться. Так, вижу собаку. Стоп, подожди, куда она делась? А здесь мы можем обойти? Можем. Подож... Блять, дурачок, а? О, а, -а, -а! блять! Это я не ожидал что они вырвутся ух ладно пока все неплохо Кто мог знать что собаки вырвутся смотри здесь еще один секретик и рычаг Блядь, и собака бежит Я обойду. Я обойду. А Эшли не обойдет. Ладно, на самом деле только нужно повернуть флаг. И теперь мы отправляемся сейчас на ту сторону. Есть второй. Остался еще один. И он, если я правильно вижу. Да, ты... да нет, юлки палки. Беги, блядь, где я разберусь. я в нее попал. Блядь, я в нее попал. Бля, ну это бред, нахуй. Реально бред, блядь. Да насрать на них. Я тебе жопу отстрелю, ублюдок. Где еще один? Держись, Тихо Тихо Все? Отлично Вон еще одна, последняя Сюда! Сука, эти монахи неадекватные так, надо как-то туда попасть Все путем. Да, спасибо Возможно седой могу пройти О, там кто-то рычит Что у нас есть Дробовик я не могу сделать Ну винтовку значит Кстати, давай-ка мы С тобой Снимем пока деталь со ската Сейчас она нам будет только мешать И посмотрим куда мы можем еще пройти Нам нужно как-то попасть на ту сторону Вот как это сделать Это уже загадка Да блин В смысле Я же правильно думаю? Да. Я все правильно вижу. Значит, в эту сторону это сто процентов. Он стоит какой-то, блядь. Собакин херов. Мы там можем где-нибудь пройти? С этой стороны, видимо, нет. И подсадить друг дружку тоже не можем, правильно? Тоже не можем. Не открыть. Так, все путем. Не отходи. А вот здесь вот я не могу, разве ее подсадить просто на дверь? Что за хрень? Или ей нужно опять там дверь держать Чтобы это открылось Ладно, меня максимально запутали Я думал будет проще В данный момент Но вот эта загадка Она выбивает из колеи Дай-ка осмотримся Подожди, а если мы просто сейчас обойдем? Там же ж открылись ворота, откуда они пришли. Да, и мы можем подняться вон на балкон. Это раз. И друг, второе, я могу сходить прямо сейчас к торговцу. Вот Но это? У меня есть новый товар. Привет, друг. Посмотри. Привет кое-что новое, чужак. Матильда, лазерный прицел. Понимаешь, не все можно купить за деньги. Чаша искупления. Итак, чем я могу тебе помочь? Я продаю изумрудное ожерелье и продаю каратель. Нам все равно рубины. Спасибо. И забираю чернохоз. Изумительный пистолет, чужак. Есть лучшее. Но этот станет тебе надежным другом. В смысле, есть лучше. Ну, мертвую бабочку хочешь, чтобы я купил или что? Улучшение кейса? Ну, давай. Большой объем. Этого тебе точно должно хватить. Чем еще так. могу услужить? Ну, давай чашу возьмем. <связь> У тебя не... Приход... Так, мы взяли чашу. И можем в нее поставить самоцвет. И в любой так, дальше улучшение. Раз. Уход и забота. Без этого никак. Держи. О нет, стоп. У него уже ты урона ты больше. А теперь смотри, если я возьму обменять. СГ-09 ну, и на карателя. Чернохвост. Ну хорошо. Да. А зачем приходил? Отлично. Так, вот здесь? Нет, не здесь, наверх, Выходим mm -hmm. обратно. Теперь выходим обратно и здесь по лестнице поднимаемся налево. Но мы с этой стороны не были. А нет, были, были, были, были, были. Сори, сори, сори, сори. Мы отсюда пришли, правильно? Нам нужно когда-то попасть в тот двор Ну пошли глянем Стой, кстати, раз я пистолет взял, надо сохраниться Потому что мало ли, если нас сейчас Или я случайно погибну, или случайно профукую Эшли То мне это не простят Почему я не могу здесь спрыгнуть? Блять, хрень полная, конечно. Вот надо как-то в эту лестницу попасть. Там есть проход. Вот двор, правильно? Мы по нему пробежались. Вот сюда прохода нету. Только если вот так отсюда. А если вот здесь я попробую пройти? Вот так. Давай назад вернемся. Ладно, я не знаю, что из этого выйдет. Но я реально не помню, куда идти. Сейчас осмотримся еще раз. Вот двор, вот так вот. Сейчас попробуем пробежаться. Правильно, теперь сюда. Да, да, да, да, да, да, да, да, все верно. Раздохни ты. Зачем они держат в вольере этих созданий? Да, да, все нормально Хороший пистолет О, там патроны А как она там оказалась? И здесь была собака, которая убежала только что она здесь была Где она? А, вот она Эй Шарик, блядь, я как и ты был на цепи Бля, вот она бегает, она меня пугает Ладно, давай наверх шли Все, еще один флаг есть. Наконец-то можно выбраться отсюда. Да? Ты в этом уверен? Вот я что-то, блядь, сомневаюсь. Есть патроны для пистолета. Это хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Но я конечно Ой-ой-ой-ой-ой Это было близко И по 5 патронов я трачу на вас больше Сука Заставил меня обосраться Песиты, блять, 150 песитов. Хули толку мне своих песитов, блять? Песцо. На самом деле... Невыгодно, мин Я трачу объективно патронов больше, чем мне дают. И это меня очень расстраивает. о Здравствуйте. Здравствуйте, Ребята. Материалы. О! Наконец-то нормальный материал. Ебальный зал там. Задание. Синие медальоны. Главный зал. Чудесно. Теперь я могу сделать более крутые улучшения для твоих пушек, чтобы они пели песенки громче прежнего. За разумную плату, конечно. Дай нам знать, если тебе это интересно. Да, дружище, мне это не просто интересно, а я хочу твои улучшения. Но, как говорится, денег нет. Стрельбище. Ну, на стрельбище мне не надо, я его прошел. Так, здесь нужен ключ. Или еще друг, раз на стрельбище сгоняю. Это был не просто бой. Охереть, а, какая передряга. Это куда? Подожди, а что это за. Зал для аудиенций. Это же вот эта часть. Вот сюда. А, это я могу назад вернуться. Неплохо. Давай вернемся, может. Пошли стрельбище пройдем. Не, за стрельбище нам дают обычные монетки. Пошли и посмотрим, что там. И вернемся назад. Тебя, надеюсь, не я надеюсь не придется бежать назад Что своими вы, двумя но это они неплохо такое себе построили кстати очень удобно по всему замку перемещаться Все. но я этого места же и не видел даже о прикольно Так, это механизм работает, он нас не интересует. Да, эта дверь была закрыта. Вот и он. Хорошо, мы туда идем обратно. Посмотрели и ладно. Но в замке очень много секретов и это не может не радовать, потому что каждый из них хочется посмотреть, каждый из них хочется заглянуть. Хочется узнать что-то новенькое, какую-то тайну, прощать какую-то информацию. Ты когда начинаешь О, вот здесь вот сидишь, ты максимально погружаешься в атмосферу этот мир, и тебе хочется понять, кто что из себя представляет, кто что сделал, кто кому что не сделал, и вот в таком же духе. Себя, друг. Привет, Привет, родной. Я продаю много отличных товаров, чужак. О, Давай друг, боезапас. Да? приходи в любое время. Ну, больше я ничего не могу. Это заперто. заперто Спасибо Александрит Кстати Насчет Александрита Насколько он дорогой? 6000 Хорошо Так, остальные Ой, уже там статуя. Какая статуя? Еще статуя? Ой, еще задание. Крысы. Главный зал библиотека. А, -а, а, сейчас будем детальки собирать. Тихонько. Один есть. Тут какой-то символ. Надо найти три головы. А чаще слышите? Я слышу части. Есть лестница. Ну давай сюда сначала. Так, вот и голова змеи. Ее надо как-то открыть. Нас, вот только как ее открыть? Обеденный зал. Они что здесь едят? Фу, блин. А почему, фу, блин? Типа они ж, может, и нормальную пищу едят. Так, трава. Где-то тут а под а потолком иди. Ага. Ага. А, либо он выше находится, но... Нет, так подожди. И что? Часто ты выполняешь такие задания. Ну да. Девушка ну, должна плятый, сидеть где два ножа. Я слышу. Два нет? ножа и бокал. Как без хлеба вилка ложка. Два ножа и бокал. Без хлеба вилка ложка. А у мужика три прибора. Без хлеба вилка ложка. Вот это возможно оно. Нет, здесь три прибора. У мужика должно быть три прибора. Без хлеба вилка ложка. Садись. Ее ага. сюда, значит. А у меня должно быть вино три ножа и хлеб я вот Эши. здесь Блядь, нет стоп ты сиди там ага. я сажусь вот здесь есть Леон! разобрались неплохо да Так, голова змеи есть. Выходим. Я предлагаю сразу же ее и поставить. Ах, насадила. Подошло. Так, теперь наверх. Ага. Теперь наверх, теперь наверх. Надо не забывать про эти синенькие тоннельки. А где они висят? Я одну вижу, она прямо в центре. Подожди. Мы можем ее подсадить? Нет, не можем. А вон она висит. Есть. Но он как будто висит за стеной. Понимаешь, в чем прикол? Так, я один пропустил. Один находится прямо и слева. Да. А, дверь закрыта. Ну, значит, пошли наверх. Давай-ка мы еще раз зайдем в обеденный... Что он висит где-то здесь Он конечно может быть За окном, но я не думаю Вон он В смысле Не прогоняй женщину Сейчас Прости за что обижаю тебя Я такой импульсивный мужчина И Но ну, я просто даже не знаю иногда что мне делать Как мне выражаться У меня происходит расстройство ты, Ну не не кишечника. Отойди. Да не Иди. надо отходить. Я привыкаю, что надо присесть а -а -а. или контрол поднажать. О, Ион, тут доспех. Сгодится вместо бронежилета. Ха, слишком уж старомодный. А, жаль. Ты в нем круто посмотрелся. Правда? И моя сладкая. Маленький ключ. Давай ее оденем в доспех. Так, вон голова льва Оружейная. на я Ну, готовимся решать загадки Я не попал Я был уверен, что я максимально прицелился Есть, пятый Спасибо, детка Метка, метка Спасибо, детка Шли. Не спускайся. Ладно, осторожнее. Леон, на Да в смысле ебаный сыр? Да вы издеваетесь что ли? Ладно. Да. да в смысле? Много у вас здесь таких ублюдков. Тихо. А, вы решили все спуститься, да? Я, блядь, вас понял. Еще бы Оп ты, говню, Леон У меня 4 патрона На последнем патроне я его убил. Все да, детка. Да. Лучше не бывает. Вольно. Вольно. Спускайся, зайка. А хорошо, что те, которые сверху решили не спускаться. Точно все ты не нет, оброгся? нет патронов нет. Спасибо. Бля, она так обо мне печется, что ты мне аж. Помогла. Что мне аж. <свист> что мне аж не знаю, мне даже иногда. А, так здесь было много патронов и материалов всяких. Все равно не окупились, ребятки. Идем. Ладно. Это что там? Вот это прикольно, что все нужно делать вдвоем. Правильно? Правильно. Ооо. Это, я так понимаю, крыса? Они больше не оживут? Надеюсь, нет. Кубическое устройство. А вот, кстати... А я не помню, его можно либо продать? Нет. Это... Этот, ключ от... Короче. Ключ от сокровищ. Вот, смотри идти дальше вот он а... не не так вот так только наоборот Светильник с бабочками. Вот ты там бежишь oh, в стол. На лучшие товары. Я, конечно, могу его продать. Но какой смысл в этом? Если мы лучше сейчас еще понасобираем немножко. Пойдем, ставим голову. Ставим голову льва. И бежим направо. За головой оленя или козла, кто там должен быть? Одной детали не Козла. Да, голова козла. Ну это такая аля своеобразная мантикора, больше похожая на нее. Так, патронов дали немножко, даже для дробовика. И для винтовки 4. Но! Меня это, конечно, не устраивает. Ну давай для пистолета и порядок наведем. Вот зеленые травы заметили? Уже очень давно нету. Ничего мне с этим делать без зеленой травички. Так, ну побежим с пистолетом чтобы сильно патроны не тратить. Так, и вот в галерее последняя будет. Мы за нее получим шинельку. она, голова козла. Да ну нет! Пустил, блядь. Сука! Я-то целюсь в одного! А вылазит другой. Конька. он еще жив? Блядь, почему он до сих пор живой, сука, с кодилом своим? Мудила. Отходим. Ну ты сука, а. Эспаньо мута муча, значит И блять своей маске пересмотрел 50 оценков серого походу Два уёбка со щитом растение дрочила, блять Вы что, издеваетесь? Почему вас так много? Пиздец. Берегись! Четыре патрона. Я все что собирал, просто проебал удивительно можно ножом Спасибо большое и даже патрон один тратить не хочу на это Так что у нас здесь есть и флешка есть так что-нибудь еще из лута давайте Потому что столько забирать и ничего не давать а -а -а -а, Зеленая трава Я думал я больше не увижу эту пл... прелесть в игре Так, смистров Замечательно Песеты Песеты Так, еще пистолетные патроны Еще пистолет. А, для дробовика Неплохо Умеете удивлять так, это у нас уже будет выход Все, идем назад Бля, Геморройно как-то получается И очень сильно напряженно Вот дедуля валяется Красный берил Кстати, о птичках, о красном бериле 35-100 Чудесно Подожди, вот эти ключи я уже могу все продать. Правильно? Хорошо. Потому что я уже с их помощью использовал все сок сокровищницы от Крон. Недурно они, бля, придумали. Но на самом деле, они могут сделать секретик, спрятать прямо вот в этих поручнях, когда они выезжают. Пойдем-ка посмотрим, что там есть Конечно, смотри, сокровища. А я бы убежал Желтый алмаз Ну, мелочь, но приятно Все? Здесь все Тогда наверх Подожди, а куда я могу его поставить? О, так у меня же есть 13 тысяч, хорошо Нам нужно больше денег больше денег Все улучшения в игре Стоят безумное количество Песедов Поэтому Собираем по максимуму, лутаем по максимуму Голова козы Почему козы, а не козла Потому Что ж мне дилему, блядь Развели О, Тяжелая граната, а что у меня таких этих нету О, Не просто граната а тяжелая граната так быстрый доступ Давай сюда поставим ее так по хитпоинтам пока что Ну вообще на самом деле такое но у меня есть четыре флакона Давай пока ничего не будем тратить дроп сделаем дроп тоже нужна она очень сильная но Сейчас, сейчас, сейчас, подожди. Где он, блядь? Я не попадаю. Ёбаный ты сыр со щитом деревянным. Блять, вот сколько потратил? Ладно, давай флакон съ съедим. Порядок навели. Теперь можно бежать. Кстати, я так одну мышь не убил. Я не нашел одну крысу. Я не нашел ее здесь. Она же здесь. Здесь ее нету А, стоп, я же ее, наверное, застрелил, как только зашел Правильно? Здесь в проходе Ладно, не знаю Но, как сам факт, медальоны мы нашли все Уже будет какой-то плюс И дверь открылась М -м -м. Да, блядь. Леон, сзади. Да ну нет. Беги. Давай. А как он ко мне забрался? Почему я в игре так делать не могу? Бежать Спокойно, здесь. детка, Леон научил. Ну что, мы прошли еще одну главу? Нет. Мы играем за Эшли Вау Может что-нибудь можем здесь найти? Присаживайся Бля, ну здесь сейчас скримеры будут Ну правда да, у нас нет ничего И впереди просто непроглядная тьма Видите? Блять Блять, я олень. А вот и крыса Которую надо было бы убить Слышите? Это те часы, которые мы видели Ну не видели, точнее слышали за стеной Спящие процессы откликаются на избранное время Если ты жаждешь благословения Господа Набери смелость и не бойся тьмы А я не могу разбить эту вазу Движутся. Логично. Какое время должно быть? Так, заметки. Так, это запись. Подожди. Спящие процессы откликаются на избранное время. А если ты ждешь благословения Господа, набери смелости и не бойся тьмы. Ну, Тьмаво это сколько? 12? Нет. Ну как по мне, тьма это вот 12. А, стой, он тут и стоят часы. Сколько на них времени? Одиннадцать 11... ноль одна что-то такое, да? Ну. Ну вот, на часах 11.01 Ну, либо потом сюда можно с Леоном вернуться Или нет Дай-ка я поотгадываю время Короче, я полазил, попробовал э, Мне ничего не получилось Я перепробовал, наверное, все комбинации, которые только можно было И ничего не произошло Поэтому пойдем дальше Ну если вы получится вернуться назад И решить эту задачку То мы обязательно ее решим А если в шортиках такая ничего Я вам хочу сказать Приведение? Окей тут нужен ключ Конечно заперта, А ты как хотела Куда идти о, а тут есть сокровище Бля, ну так все стремно скрипит здесь Просто пипец Твою мать, а здесь нужен ключ Присаживайся Юная Юная леди Так Напольные часы Барьер с декоративной скважиной ну остается только в эту сторону идти, так и не запутаться и не заблудиться. О, хорош. Но что здесь у меня? А. -а, -а. Здесь что, лестница? То есть Без ты дела, это? Тут есть то есть только после того, как ты решила опустить лестницу Здесь что, лестница? Нет, Эшли, блядь На самом деле, вы заметили, какой реально красивый замок Как он необычно сделать, сделан, в каком стиле Но люди просто жадные Связка ключей А да кто там? Так, здесь можно подобрать Только ключ, который у Леона Что это? Беги нахуй вот что это Мы ж только что видели таких рыцарей в доспехах М -м -м, Ключ На что он похож Скорее всего вот этот Нет не этот Может вот этот Да Он Изящный Чёрт, ёбаный шашлык ты нахуй! Бля, так он меня видит или что? Бежать. Вы что прикалываетесь? А как эта бедная женщине справляться со всем этим дерьмом? Блин, там еще один. А, тут я туда не могу. Вот сюда только могу. В лифт попасть надо как-то. Угу. Да, тут еще дохрена, конечно. Еще, краузер. Блять, ну пошли. Тихонечко. Ну они там, конечно... Вы что, издеваетесь надо мной? мне все это проходить можно назад вернуться как-то нельзя понятненько давай будем дальше по темным коридорам бегать бля Эшли Ну, погнали. Идите сюда, упыри. Да блять пропусти, нахуй. О. Блять, почему у вас так много здесь? Так, ключи. Нет. Да. Быстрей! Пошли вы нахер! Блядь, да ладно, вот это напряжение. Сука, аж в руках закололо, заболела. А теперь пиздец А как ты так сама Это все неплохо Ты, конечно, ты молодец, зайка Кстати, мы уже рядом с комнатой О, сохранение Леон! Эшли, как ты? Держись, сейчас что-то придумаю что-то. Давай что-то придумаем. Так, сохран... сохранение есть, сохранение есть. Так, все, стоп. Больше мне не надо. Леона надо спасти. И слышите еще один часы. А, так и здесь часы. Прикол. Так у нас напольные часы в двух местах есть. И здесь... О -о -о! Патроны для дробовика. А как я их просрал? Я их не забрал в галереи. Какой я лох просто дырявый. Это что? Фамильный герб Салазаров. Вот что может мне выбраться из этого ненавистного места. Надо отыскать его, надо идти туда, где лежит эта проклятая броня. В подземную сыпальницу. И пусть благословенный синий свет обередет на вете преданного тебе слугу. Ага, а мне нужно зачем? пойти. найти дерб. Бля, можно не надо? 11.04 часа. Может... Не может, а так точно. О, сокровище. Окно. Ну, тут птичка. По замку надо ориентироваться. Сапфир. Хорошо. оно пригодится. Так. Есть еще одно сокровище. Но мы не можем его достать пока что. Одиннадцать. О, сработали. Так, а может и на тех тоже надо было 1.04 сделать? Там что, за мной идет кто-то? Да. Мы, наверное, сейчас к ним и придем. Ёбаный сыра! а! И что мне делать? кусок говна иди сюда я сохранюсь так а смысле они же меня просто не пропускают а я беззащитно я просто беззащитно перед ними полное погружение <связывая> эшли пизда Да, блять, я даже в сторону отойти не могу. Еблан жестяной. Столько на банке из-под Кока-Колы тебя опустить бы в твоем костюме. Блять, гений тот, кто это придумал. Иди сюда. Да ты так уже медленно поднимаешься, блядь! Пошли. Давай, давай, давай. Куда ты ушел? О! -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о! Беги, блядь, я мне нужно назад в библиотеку к тем часам О, пизда рулю и седлу пизда рулю и седлу главное не оборачиваться, главное не оборачиваться. сюда а я пробовал 11 а нет я пробовал 1105 Есть. Двери! Пожалуйста, пускай там никого не будет. Вот интересно. Как мне вообще быть за Эшли с этим обычным просто фонариком? Ну, это, это правда сложный геймплей. Вот это? Это уже survival horror пошел, но без экшен каких-то либо сцены, моментов. Сейчас просто тебе нужно прятаться, уклоняться и пытаться выжить. Лифт приедет, интересно, или нет? Давай, давай. Блядь, да нет! Ёбаные сырки! Я успел ры... уехать. Задолбали. Эти рыцари зато... -э рыцари. Эти рыцари затрахали меня уже просто, они задолбали. Задолбали, это вообще слабо сказано. Если сейчас хоть один из вас жестяных шелохнёт. Не дай бог, хоть один из вас жестяных, блядь, шилахнется. Сука, даже не двигайтесь. Классно! А как мне открыть дверь? Заебись! Позвонил в ебаный колокол. Бежать! Бежать! И еще раз бежать. Я вижу, что дверь открылась. Пусти меня туда быстрее. Я не успею сейчас ничего забрать. Просто бежать. Да, блин. да это не просто блин. Сколько можно? Почему-то постоянно... А -а -а. Смотри, фонарь поставь. Ага, я понял. Смотри, тут звездочка, звездочку забираем и несем вот сюда. О, -о, -о. дальше полумесяц забираем, несем сюда. Точнее месяц, луну полную. И сюда, и тут уже полумесяц. Я надеюсь, никто не двинется сейчас. Так, это Герб Салазаров. Правильно я понимаю? Да, фамильный Герб Салазаров. Нет. Нет, не гасните. Опять? Блядь. Вперед. Эшли, прости, пожалуйста, за все, что тебе надо пережить Так, а эти стали так, что я не могу пройти Заебись Спасибо большое Какой ключ? Со змеей, наверное да, со... А, точно, он же змея вокруг понял, Тогда должно было быть. Ну, пока огонь горит, они стоят смирно. И все, ок. А что это у него там торчит за отвертка? Да заебись. Вы прикалываетесь или что? Блиф, блиф, блиф, блиф, блиф, Бедная Эшли По человечести сочувствую Здоровья погибшим Блядь Что вам всем надо? А мне куда? А мне куда? А мне-то туда? о ба ба ба ба ба ба ба ба Так, сюда. И сюда. Темно же! Она вообще видит, куда бежит? Я правильно иду? Ага, классно, классно Я не могу здесь пройти А, мне нужно было вот сюда на лестницу Блять, через библиотеку Ну все, сейчас я считаю Откукарекался Да в темноте вообще ничего не видно Зато я рыцаря слышу Так, мне в библиотеку Опа, это было близко. Вот сюда, правильно мне надо? А, нет, мне нужно на дверь с часами, правильно? Нет. Все правильно, я бегу. Все, все, все, все, все правильно. Вот сюда. Сюда! П -п -п -п -п -п! Давай, давай, давай, давай, детка. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Сука, эта толпа орангутанов просто Просто не щадит. Вперед. Эшли, живая? Да. Меньше разговоров, больше дела. Спорим, сейчас этот хрен живой, окажется. Ключ. Эй, лови. Спустишься, я поймаю. А ключ зачем? Да, попробую. А, -а, -а, а, хорошо, ладно. Блядь, вендор, или как их звали? Вообще насрать. Ну, мы прошли главу. Ой, ну это было офигенно. Конечно, Эшли просто крутая. Ну, мои дорогие, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте, друзья, мы делились впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю всех за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие. Берегите себя, не болейте. Всем пока.